Если какой способ убрать локальный тик у мальчиков 10 лет, магний бо 6 уберет, а еще кукурузные рыльца. Нужно наваривать столовой ложкой на стакан воды. Пить с медом один раз в день, 10 дней подряд. Уберет вот этот тик вокальный.